Церковные организации в основном повязаны на деньгах. Там все крутится вокруг денег. Эти воры и грабители, они учатся по книгам, как строить сетевой маркетинг. Они вам рассказывают, что нужно приносить десятины пожертвования и грабят вас. А вы и рады тому, что вас обманывают. Другие церковные организации, повязанные с политикой, они имеют какие-то политические интересы, создавая эти церковные организации, а кто-то просто договорился с дьяволом, чтобы дьявол его не трогал, этот человек приводит в ад и заполняет ад несчастными людьми. Все эти люди, которые ходят в эти церковные организации, они не просто обмануты этими людьми, они еще становятся соучастниками в этих всех преступлениях, когда они соединяются с этими людьми и соглашаются с ними, что это церковь. Это никакая не церковь Иисуса Христа, это преступные группировки, которые обманывают массово людей, строя какие-то сетевые маркетинги и грабя этих людей. Поэтому собирайтесь по домам, как это делали апостолы, молитесь по домам, не нужно собирать там деньги по домам, но помогайте нуждающимся. Написано, где двое или трое собраны во имя Мое, говорит Иисус, там и я посреди них, это уже церковь а не там, где собраны во имя каких-то людей, во имя сетевого маркетинга, во имя политических каких-то убеждений, во имя этого всего обмана, в котором вас держат в этих церквях, то это не имеет ничего общего с нашим Господом Иисусом Христом. Бегите оттуда пока не поздно, чтобы вы не погибли вместе с ними. Собирайтесь по домам, ходите в домашние церкви, где истина, где Иисус Христос, где проповедуют чистое Евангелие без примесей, но ни в коем случае не участвуйте с этими грабителями в их злых делах. Да благословит вас Господь наш Иисус!